но он более наглый, да? Лови, жди без суеты, чтобы не сдохнуть. Левшой работаешь? Что надо делать? Обмануть. Да-да-да. Пожали руки. Время бокс! Ждешь, Алим, ты ждешь его. Дернул назад в сторону. И вот тут в сторону надо было. Назад, в... во-во-во-во-во-во. Дергать вправо, влево. Твоя основная атака, Алим, с правой руки, ее надо спрятать. Надо за ногу подойти и попробовать. Левша всегда ждет, что ты будешь справа бить. Закручивай за правую ногу, тогда сблизишься. Почему пробил остался? Вот и получил. Не кидаться, не кидаться, не дави буром. Не кидаться, не кидаться. Ну, Вы же, что в тебя идет атака? Ну разорви. Разорви вправо и ударь. И тут же влево надо было. во во во и тут же вот-вот туда. А теперь вправо и ударить. Пробую качнуть вправо удар. Во! Влево-вправо удар. Влево-вправо удар. Вне ринга поменялись, пожалуйста. Передняя рука, передняя рука. А, ноги встали, ноги встали. Фин, фин, фин. Оп туда достать. На ногах, на ногах, пожалуйста. Финн передний дернул вправо. Алим. Алим. Та-та-тан. Пробы собрани. Вот это. Только с ногами. А -ха -ха. На дальней дистанции. <impacted> Все понты на дальней дистанции. Бря! Молодцы. Понимаю? Вот ты устал, да, посмотри, вот более подвижный, молодой. Чего ты пытаешься за ним успеть? Наоборот, меньше действий. Все, ну к тому же у тебя легче. Включай свои возможности. Да, знаешь, с боксером надо что? Драться. А с драчином боксировать. Поэтому не от него, это вот ему на дальней дистанции, видишь, прикольно, вот у тебя раздергивает такой король. Поэтому хлоп к нему, и тут уже через глухую ты работаешь. Он уже тут лёгенький начинает прыгать, уже ему деваться некуда. Идет с тебя действие, Алина. Ну ты видишь, действие в тебя. Ты готов. Ты специально вот тут и поддавливаешь. Вот, вот этот челночок, он для того и настроит. Вот ты вот здесь давишь, да, и, вот ты этот момент и ждешь, когда в тебя вот этот танк, обыграть его. И тут же нахуй, за кулаками ворваться. С правой руки начинается атака с левшой. Но ее спрятать, а левша знает об этом, прекрасно знает. Вот ты тебе изблизаться за левую ногу. Качнул сюда, дерну. Естественно, он убьет тебя что левый, качнул. То сюда тебе уходить тоже тяжело. Поэтому вперед, назад, в сторону. И вот этот фин сюда качнул вправо. Влево, точнее. То есть вот тут раздергивать. Назад в сторону. Назад в сторону ударю, назад. Оп, и тут подбирать смещение. Ты провалил вперед, тебя ждут, правильно? Провалил вперед в сторону, и удар. Два действия. И еще раз, все финты на дальней дистанции. Видел несколько раз? Дернулся так, вот тело Конечно. Все, пожали руки. В...